Сэр, у тебя останови, в ты жизни Все с полей, Его все раскребали, соломили. Будь счастливым, все будут на Земле, Готовы Господь благословить. А Афис идет, как Бог, в Всегда всевременно и не забыть уставшие глаза. Субтитры создавал DimaTorzok Через свою не дабы, что дом мы свет достали по себе, на то себя Господь на us.